А там же ж не, не только кухня, там еще какой-то деревянный такой там кафешка. Там все что угодно. Площадка. Ну да, да, летняя там площадка была. Мы же с ними работали когда-то. Я не обратил внимания, когда Ай, первый взорвалась. Не, не смотрите. А там же люди, наверное. Там же люди. Да ну и думаю, ушли. А ну он уже догорает, гляньте. Будем надеяться. Вообще капец клубки какие.